Здравствуйте, дорогие друзья! Я сразу прошу прощения за задержку. Во-первых, я перепутала время московское с киевским, естественно. Я так привыкла к тому, что у нас в Москве и по Киеву время одинаковое, что у меня просто вылетело из головы. Вести прямой эфир мне сегодня помогает Натали Тофан. Иди сюда, покажись, помаши рукой. И Евгений Тофан тоже помогает, снимает вашей рукой. рукой. Так, мне, да. наверное, нужно то ли телефон опустить, то ли самой подняться на Что? Да, а, чтобы текст не выступал на моем лице. Я хочу вас очень сильно поблагодарить за вопросы. Это было очень здорово. Спасибо. А, вопросы классные. И глубокие я, конечно, люблю такие вещи. Я люблю, когда задают такие вопросы, над которыми можно и хочется подумать и дать развернутые ответы. Я сегодня пользуюсь еще вдобавок Наташиным телефоном, потому что свой второй забыла. И буду сейчас читать ваши вопросы. Так. Много было прямо таких хороших и интересных, и я попытаюсь поотвечать вам по порядку. Итак, я ищу первый вопрос. Значит, как я буду работать с теми вопросами, которые в прямом эфире. Наташа будет за ними следить... Вот зачем нам нужен был еще один <говорит> телефон... Наташа будет за ними следить, особо интересные вопросы записывать, и потом даст мне их прочитать. Так, почему-то перемешались комментарии. Наташа, а есть такое, что поставить сначала новое? на твоем телефоне. Mm -mm. Нету, да? Хорошо. Ну, давайте. Вот такой вопрос. «Нужно ли открывать новую страничку, если решила заниматься онлайн-раскладами Таро? Или можно на своей продолжать? Ведь тут есть уже подписчики. Спасибо за ответ». Да, я напомню, что тема сегодняшнего эфира это Делегирование, это бизнес, монетизация, хобби. Это то, о чем я хотела давно поговорить. Какой красивый медальончик, не ключик. Это оберег, а ключик вот есть. Спасибо. Такая вот тема сегодняшнего эфира потому что я за то, чтобы заниматься тем, чем нравится, чем не нравится не заниматься. Для меня это важно, и я пропагандирую такой образ жизни. Вот поэтому. Мы сегодня будем говорить о бизнесе, о разном бизнесе и о разных способах развития бизнеса. Смотрите, у меня есть моя личная страница и у меня есть страница студии. Это получилось случайно. Но мне это на руку, потому что я же не одна в студии. У меня есть еще тренеры другие, которые... Тоже яркие личности, и они пишут статьи, рассказывают о своих тренингах и так далее. Поэтому для меня это скорее была необходимость. В вашем случае это как вам сердце подскажет. На деловой странице вы можете говорить только о том, чем вы занимаетесь, а на личной уже там выкладывать какие-то личные темы, личные фотографии. Если вы хотите себя продвигать и как Личность, и как специалиста, то тогда можно совмещать. А если вы хотите продвигать себя только как специалиста, тогда не стоит. Но я не думаю, что это важный или какой-то ключевой вопрос, который точно вот, если вы сделаете так или вы сделаете по-другому, то это точно вам поможет продвижение бизнеса. И так, и так правильно. Следующий вопрос: каким образом научить людей качественно работать? Помню, что я этот вопрос для себя разбила на несколько частей: принимать правильные решения, настроить командный дух, настроить слаженную коллективную работу. Чудесный вопрос, большое за него спасибо. Я вам скажу, что это прямо вот совершенно разная деятельность. Давайте начнем с первой части. Как научить людей качественно работать? Первое, с чем нужно определить, что для вас означает качество. То есть, как вы этот критерий качества будете понимать. То есть, это какие-то цифровые показатели, по которым вы будете понимать, что дело сделано. Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, то есть объективные какие-то оценки. Следующее: как научить людей качественно работать? Когда у людей есть эти критерии и есть четкие задачи, то они знают, что если они выполнили этот пункт, там и по баллам, например, да, то. Тогда вы можете говорить, что «ты выполнил эту работу качественно или некачественно». Заставить или научить, с моей точки зрения, безусловно, можно, но нужно ли? Я за то, чтобы принимать на работу сразу людей, которые хотят работать, которые понимают, что нужно совершенствоваться или можно совершенствоваться, которые знают, как совершенствоваться. Вы этим сэкономите кучу времени своего собственного и нервов. Вот. Поэтому если есть возможность, то берите людей, у которых уже есть определенная мотивация, знания, умения, навыки. Следующее. «Принимать правильное решение». Очень интересный вопрос. «А как вы узнаете, решение принято правильное или неправильное?» Тоже вот это такой очень риторический вопрос. «Я за то, чтобы позволить себе и людям ошибаться». И проверять. Вот знаете, маркетологи, им что не скажи, они на все отвечают: надо тестировать. А вот давайте сделаем так. Окей, надо тестировать. А вот если сделать так да, хорошая идея, надо тестировать. Понимаете, вот все надо тестировать. И тогда вы точно узнаете, правильно это было решение или неправильное. Поэтому я вообще очень сильно за ошибки. Они как раз помогают расти. Следующее: настроить командный дух. Для этого есть специальные приемы и способы. То есть можно, например, сделать тренинг, который называется тимбилдинг, да, там, или как, команда, тренинг по командообразованию. Наташа когда-то у меня проходила тренинг по командам образования. Проходила. Мы с Наташей работали еще много лет назад, еще в Евросте. Так, и следующее ⁇ настроить слаженную коллективную работу. Если у вас все настроены, настроены все процессы, и каждый человек знает свои обязанности. И знает, что от его результата зависит результат его партнера, да, то тогда все будет работать как часы. Ну вот, серьезно, то есть, когда каждый занимается своим делом, именно своим, вот у него есть круг обязанностей, и он своим делом занят. И он знает, что для того, чтобы там условная Маша смогла вовремя сдать отчет, ну грубо говоря, да, то я должна сделать для этого вот какие-то измерения и у меня есть какие-то временные и качественные рамки, то и у них нормальное взаимодействие, то тогда будет качественная командная сложная работа. Вот такой вот вроде бы маленький вопрос, но на который вы получили много ответов на мой взгляд. Так, следующее. Так, вот вопрос. Я не.. Ага, так, вот. Как можно монетизировать страсть к чтению книг? Сейчас я отвечу по-своему. Я увидела, тут уже есть ответы. Может быть, писать рецензии знаю девушку, которая просто любит читать, и начала вести Инстаграм и описывать прочитанные книги. Сейчас ей уже присылают книги издательства и платят за то, чтобы она читала и делилась с подписчиками. И так уже один журнал предложить иметь у них свою рубрику». Да, вот именно так. Знаете, на сегодняшний день действительно возможностей так много, что можно монетизировать, на мой взгляд, все что угодно. И страсть к чтению в том числе. Если вы любите читать художественную литературу, то можно сделать так: открыть Инстаграм и там описывать, давать рецензии на прочитанные книги. Или же есть еще такие, если, допустим, специализированная какая-то литература, то можно найти бизнесмена, в котором важно знать какие-то тенденции, новинки рынка. Читать книги, потом вкратце пересказывать и говорить: эту книгу стоит прочесть, а эту книгу не стоит. Или в этой книге стоит прочесть только вот эту вот главу. Потому что действительно, особенно специализированная литература, грешат тем, что очень много воды. Это относится к огромному количеству книг для того, чтобы был объем. Вот, и. Я, например, вообще очень сильно против лишней информации, вот этого разжевывания. Я за краткость сестра таланта. Очень люблю Чехова именно по этому поводу. Я хотела предложить, да, или там как идея, открыть YouTube канал. Ну, это практически то же самое. Так, следующее. Как использовать для других монетизировать талант, писать стихи и тексты, чтобы при этом всегда получать удовольствие от процесса, а не уйти, в то платит, тот и заказывает музыку. Тоже хороший вопрос. А тут же зависит от того, что именно доставляет вам удовольствие, именно удовольствие, да? удовольствие от написания или удовольствие от того, что люди прочли, у них поднялось настроение, или наоборот, люди прочли и они начали плакать. То есть вот эти вот, в зависимости от цели, которую вы хотите, то и, собственно, нужно на это нужно обращать внимание. Как реализовывать, как монетизировать свой талант? Ну, напишите такие стихи, от которых люди плачут, запишите видео в YouTube и транслируйте это, напишите книгу и продайте это. То есть. Это все можно тоже решить. Так. Кто платит, тот и заказывает музыку. Смотрите, тут тоже такой вопрос. Автор или редактор всегда может отказаться от заказа. Вот. То есть, если вам не нравится тема, которую вам заказали, на которую вам написать, то вы можете сказать... У меня нет вдохновения, у меня нет настроения, я не хочу это писать. Наташ, мне нужна твоя помощь. Я не могу найти Инстаграм без телефона. А, тогда раскачай, пожалуйста, компьютер. Хорошо? Ну вот, мне нужно... Да. Возьми... Войди сейчас. Я не помню а. пароль. Хорошо. Окей. Так... Открой просто в браузере Инстаграм, напиши «Калантернау». Больше ничего не делается. Она нас не, не дает, не пускает без входа. Они сделали новую систему, я попробовала. А почему у меня получается? Ну вот, я не сразу сам заведомить. Видишь, маме только проводить. Вот я захожу на тебя, и все. Назад. Отправь еще раз. Ниже опустись. Нажми вот на эту картинку. Оп, нажми, нажми. Стриф получилось. Ну а, а теперь... Дальше. Мне 50, 50. Же комментарии 50, нужны. Пожалуйста. Держи. Мы поменялись, Наташей. Пардон. 50. Так, следующий комментарий. Как бы его сейчас найти? Угу. Не получилось. Не получилось. Можно было войти на мой. Так. Пардон, фокус не убрался. Женю. А, Уже не телефон возьми, пожалуйста. Так, следующий вопрос. Так, есть такое ремесло. Людей слушать. Вот прям любят мне прийти, все рассказать, получить мотивашку или пожалейку. Вот надоело бесплатной жилеткой быть, выльют говна своего, пардон. И уходят довольные хоть бы денег за это получать. Можно быть. Смотрите, вот знаете. Тут да комментарии в ответ, что можно стать психологом. Вы знаете, психологом это не только слушать, да, психологом это еще задавать правильные вопросы. Ну, в психологию, в коучинг то, что надо прямая прямая дорога в этом. Но понимаете, одно дело слушать, а другое дело активно слушать. Это вот просто разные вещи. Поэтому, если вы любите не просто слушать, а еще и провести анализ ситуации. Я не говорю, что давать советы, нет. Но именно показать, уметь показать человеку ситуацию с другой стороны, то тогда у вас может получиться быть хорошим коучем. Создала курса ⁇ Любви к себе ⁇ но так и лежат записи. Не знаешь, с чего начать и как монетизировать то, что я люблю, и все время говорю об этом. Смотрите, если записи лежат, то вы еще не создали курс. Курс создали тогда, когда он готов к... к воплощению. Как начать? Вы можете сделать, поступить несколькими разными способами. Первое это пойти на какие-то курсы, на которых учат как создавать и выпускать свои программы. Следующий вариант. Вы можете пойти на любой онлайн, например, марафон, любой онлайн-тренинг, посмотреть, как это делают другие и сделать похожим образом. Вы можете собрать информацию от людей, которые уже ходят на какие-то курсы, и спросить их, Чей курс вам нравится больше всего именно по технологии преподнесения? И сделать вот таким вот образом, как вам расскажут. То есть я с высоты уже своего опыта проведения марафонов онлайн, марафонов тренингов скажу, что пока я выбрала формат, в каком проводить именно марафоны, я попробовала много разных способов. Я их и через YouTube проводила. И первый мой опыт это были группы ВКонтакте закрытые, и в Фейсбук, и ну, очень много разных способов. И вот сейчас я остановилась на марафонах в Телеграм. И лучше этого способа я пока не знаю. То есть нам предлагали и платформу свою делать, и приложения. Все не то. Вот Телеграм Telegram, Telegram идеальная площадка сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. <с> Большое спасибо за теплые слова. Следующий вопрос. Ты э, делай скам и mm -hmm. отправляй в наш общий чат. Я потом это прочитаю. Mm -hmm. Таких важных вопросов. Mm -hmm. Так. Как быть, если когда-то хобби приносило удовольствие и доход, а потом замылилось под другими действиями? вынуждена была делать за всех в небольшой собственной фирмочке. Команду не смогла и не знала, как собрать и как вести компанию, но заниматься любимым делом хотелось. Как вернуть себе тот пыл, запал и энергию, Как снова услышать себе зов своего любимого занятия и как вдохновиться? Как найти новое занятие и начать получать на нем доход, не сливая энергию на другие действия в бизнесе и его построении? Смотрите, вы или возвращаетесь к старому, или открываете новому. Ну как найти? Вот занимайтесь тем, чем хотите, а чем не хотите, тем не занимайтесь. Ну это так, если очень коротко. В чем основная вот эта вот действительно трагедия, на мой взгляд, людей, которые открывают свои бизнесы? из-за того, что поначалу не хватает много денег, ну, на, на развитие бизнеса, то приходится все тянуть на себе и приходится делать такую работу, которая не нравится. Это есть такое. Тут есть, наверное, несколько вариантов, да, но как я делала. Во-первых, мне повезло в том, что я люблю погружаться в самые разные процессы и очень много вещей я, например, делала сама поначалу. Но когда вы понимаете, что у вас уже не хватает сил, значит, вы, самое важное в этом вопросе, найти людей, которым нравится делать то, что не нравится делать вам. Первое. Второе. Те, кто верят в вас, в ваш бизнес, то есть ваши какие-то союзники, соратники. Именно поэтому часто бывают члены семьи, которые помогают вести бизнес или там близкие друзья да именно поэтому они заходят в бизнес но это если нет изначального капитала первоначального там дальше будет вопрос можно ли сделать бизнес без денег можно начать бизнес без денег можно по всякому начать вот Поэтому делегирование наше все. Вот делегируйте все, что можете делегировать. И сначала это может быть условия тоже могут быть разные. Вы можете сказать там подруге, например, которая хороший бухгалтер, вы можете ей сказать: помоги мне в бухгалтерии. Сейчас я тебе не могу платить зарплату вообще или не могу платить большую зарплату, да, могу сделать вот это, могу быть тебе полезной вот в этом. Договоритесь. Если ты готова со мной быть потом э, моим компаньоном. То, значит, давай вместе делать бизнес это как вариант. Вот. Или там найдите человека, который готов за маленькие деньги это делать. Любой вопрос можно решить. Ну, вот как-то так: вопрос: не знала, как собрать, не знаю, как вести команду, учитесь. Есть много литературы на этот, по этому вопросу, есть курсы, есть. В специальное образование. Вот. То есть либо учитесь, либо нанимайте людей, которые уже это умеют делать. Очень важно, конечно, найти э, соучастников, хочу сказать, людей, которые будут разделять именно ваши стремления. Тут нам пытаются свет отключить, но у них ничего не получится. Вот так. Так.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 «Я все думаю, с чего начать монетизировать свое дело. У меня Клуб Мудрого Родителя. В основном это коучинговые сессии пока, но в голове много идей и возможностей для коллабораций, чтобы расширяться и указывать больше услуг. Но не знаю, как найти людей, как научить их, как вообще самой допустить мысль, что могу и что получится, в какой области и где искать информацию именно с монетизацией бизнеса в онлайн. С чего начать этот первый шаг, особенно себе самой. Ну, смотрите, тоже хороший вопрос. У вас тут не один вопрос. У вас никак сделать шаг. Вы хотите сразу 10 шагов сделать, и поэтому вы не можете сделать ни один, потому что вас разрывают в разные стороны. Первое, вам нужно определиться, что именно вы будете делать, в каком порядке прямо написать для себя план. И потом искать ответы на эти вопросы. Если для вас важнее выйти в онлайн, значит, сначала вы ищите, как выйти в онлайн. Как открыть онлайн-бизнес? 100-500 миллионов тренингов на сегодняшний день. Ну вот честно, погуглите. Ну, как сделать этот шаг? Первое, погуглите. Для того, чтобы не выкинуть деньги на ветер, на обучение, ищите бесплатные материалы. Вот там авторы, я, например, да, у меня много бесплатных информации, которую вы можете сначала почитать, посмотреть, понять, вам подходит такое обучение или не подходит. Если не подходит, вы идете ищите другого тренера. Я сильно за то, чтобы у вас была коммуникация такая вот хорошая с тренером, чтобы вам было комфортно получать от него знания, например. Вот то есть сначала смотрите бесплатные материалы от этих тренеров, от этих людей. Если вам заходит, уже можно покупать там какой-то простой, например, тренинг. Зашли, посмотрели. Если нравится, идете дальше. Если не нравится, ищите другого тренера. Вот так. Это первое. Это как выйти в онлайн Я с конца начала. Как найти людей? Есть такие мероприятия, на которых проводятся нетворкинговые мероприятия. Сейчас они открываются и в крупных городах, но я думаю, что этот нетворкинг можно найти и в онлайне, когда люди собираются. Вот мы там бизнесмены, клуб бизнесменов каких-то молодых или не очень. И каждый рассказывает, что он умеет, чем он увлекается, что он хочет делать, кого он ищет. И на таких встречах они очень развивают вообще и мышление, и идей каких-то добавляют, и можно там найти людей. То есть в этом пункте я скажу, наверное, грубо «открывайте рот и начинайте говорить», и тогда вас услышат, и тогда вы сможете встретить людей. Сделайте запрос, какие именно люди вам нужны, и тогда они потянутся. Так. «Клуб мудрого родителя» — это очень хорошее, очень как экологичное дело. Да? Потом вы, когда сможете воплотить какую-то маленькую часть, вот откроете там и сделаете один курс... Я очень долго вела только один курс онлайн. И у меня не хватало ни сил на это, ни времени. У меня не было помощников, у меня не было менеджеров. И долгое время вела онлайн только один марафон, единственный, потому что на ну, все остальное у меня не хватало сил никаких. Потом, когда у меня уже появились тренеры, я смогла писать другие марафоны и воплощать их в жизнь, да? потому что у меня появилась возможность немножко расслабиться, что-то отпустить и где-то передать деятельность какую-то своим менеджером. Потом я начала привлекать еще других психологов, которые пишут тренинги, которые пишут марафоны, да, это их полностью деятельность, и они сами проводят марафоны. То есть это все постепенно нарастает, а вам, вас разрывает из-за того, что вы хотите сделать сразу, вот сразу, чтобы оно у вас заработало по чуть-чуть. Так, запись, конечно, будет. Так, тут какой-то вопрос и какой-то длинный ответ. Сейчас буду читать. Мне страшно делегировать важные ключевые моменты бизнеса. Страшно, что сделают не так. Как этот страх трансформировать? Хороший вопрос. Позвольте себе и другим ошибаться. Вот и все. Помните, что деньги самый восполняемый ресурс, если что. Опять-таки, контроль. То есть, если вы знаете, какой результат вы должны получить, то вы говорите, условно, света, вот точка А, мы в ней находимся, ой, и э, это упала записывающая камера, еще одна, э, вот точка А, в которой мы находимся, нам нужно прийти в точку Б. Она будет находиться вот здесь. Можешь туда прийти, света вам говорит, могу, окей, значит, через... Неделю спрашивайте, Света, ну что, где мы? Ну вот мы продвигаемся в точке Б, или не продвигаемся, или ой, я еще не начинала. Ну то есть вот контроль он на то и существует, он бывает многоуровневый и только вам решать, когда именно и как контролировать. Ответ почитаю, тоже мне интересно. Может быть поразглядывать, увидеть людей, кто лучше вас. В этом они точно не испортят. Да, тоже хорошее, хорошее мнение по поводу того, что, безусловно, если вы уже берете менеджера, то он точно не должен быть глупее вас в этом вопросе да? или хуже разбираться, чем вы, а вы его научите. Это вот одна из распространенных ошибок. Нужно нанимать людей, которые умеют делать это лучше вас. У меня бывает, там, часто задают вопросы. Там, Аня, вот сделать вот так или вот так? На что я говорю? Пардон, но этим вопросом занимаешься ты. И в этом вопросе ты профессионал. Это ты мне должен или должна сказать: Аня, нужно сделать вот так. То есть, в этом плане у меня доверие к менеджерам очень высокое. То есть, если я уже наняла профессионала, то я убеждена, что этот человек сделает точно лучше, чем я. Потому что ну, в каких-то вещах я не разбираюсь, чего-то я не понимаю. Ну, так что я тебя держу, чтобы ты мне давала советы, а не я говорила, как нужно сделать. Так, следующее. Вот, лучше знает, чем руководитель-организатор. Часто собственник боится отдать что-то в руки более следующему в делах сотруднику, но сотрудник не собирается отжимать бизнес, и у него изначально нет желания вредить ему. Хорошо, в своей категории экспертности не все люди хотят быть руководителями, совершенно верно. Они действительно кайфуют от своего дела в чем-то, абсолютно вот согласна. Пумпурумпурум. -пу Вопрос интересный. Что хочется оставлять себе и как будет работать бизнес в этом случае? Кто будет главной фигурой? Совершенно верно. Есть люди, которые получают удовольствие от того, что они собственники или руководители компании, а есть люди, которые с удовольствием будут исполнителями, и они очень хорошие специалисты. Но собственниками становиться, ну не их это, вот, ну, не нравится им это, поэтому я тут полностью соглашусь. Так. Ой, какой классный вопрос. Вопрос современности. Как отличить знаки судьбы от таргетированной рекламы? Супер. Это уже как сердце подскажет. Так, тут это был ответ на вопрос. Мне 38 лет, и я очень сильно стала интересоваться психологией. Везде и всюду знаки, книги, передачи, блоги все психологии попадаются. Нумеролог при описании матрицы, дала четкий ответ, психология, сфера, где я добьюсь успеха. Не знаю, с чего начать. Ведь образование у меня совсем другое. С чего начать? Идите и получайте образование психолога. Сейчас очень много, знаете, вы можете выбрать какую-то специализацию. И с нее начать. Например, дистальтериальность. То есть сначала вы идете и изучаете вот какую-то такую узкую специальность, которая вам может показаться, что интересно. Идете туда. Если оно вам не заходит, вы можете попробовать другую специализацию, например, арт-терапию и так далее и тому подобное. И остановиться на том, что вам нравится больше всего. Вам сразу все равно не дадут на живых людях эксперименты ставить. То есть сначала вы проходите, как, ну, условно говоря, пациент, да, все вот эти вот стадии, а потом уже потом вы внутри группы будете друг на друге эксперименты ставить, потом уже вы будете работать с, с, с другими людьми. Вот. И, а... Свет отключили, но нам это не помешало. И я за то, чтобы получать классическое психологическое образование университетское. Вот прям важно. Так, по поводу знаков. Знаки это такое. Если вам это нравится, если вам это хочется, то тут знаки могут ну, помочь или не помочь. Если вы увидели, например, рекламу курса психологии какие-то, да, там узкие. И у вас тут все застрепетало, и вы подумали, хочу. Ну, так пойдите и попробуйте. Чем вы рискуете? Попробуйте один модуль какой-то. Заплатите там небольшие деньги, попробуйте. Так. Следующий вопрос. Как поступить в случае, если нужны новые сотрудники, чтобы разгрузить себя но средств, платить достойную зарплату, пока нет. Тянуть все самой или довольствоваться тем, что людях хотя бы работают у меня по совместительству». Как я делала? Я сначала брала тех людей, которые способны делать хоть что-то и готовы получать за это либо маленькую зарплату, либо отдавали себе отчет, что зарплата не будет в ближайших 3-4 года. Например, как мы с Ирой, с моей компаньоном, мы работали, мы с ней посчитали, что ну, года четыре мы только вкладывали, мы там практически ничего не зарабатывали, ну, там совсем ерунду какую-то, все отдавали на зарплаты. Если у вас есть такие люди, которые готовы работать без денег, здорово, но они должны понимать, за что они это делают. То есть, например, они станут вашим компаньоном и потом будут делить прибыль или не делить, это их собственный риск. По совместительству это очень хорошая вещь, то есть. Не обязательно человеку, если он может совместить две работы, зачем ему увольняться с другой работы? Ну, да, значит, наймите вместо одного сотрудника, полсотрудника, да, какую-то часть работы делайте сами, какую-то делегируйте. И тогда постепенно у вас все получится. Так, я нахожусь в декрете, дочки 1,3 года, очень бы хотела зарабатывать, но не знаю, с чего начать, и с свободного времени не так много. Ирина, что вы хотите, чтобы я вам ответила? Я начала вышла в онлайн-бизнес, когда Мартину было 7 месяцев. Ну, и муж у меня был постоянно в рейсе. Я не знаю, в каком вы городе, не знаю, какие у вас возможности. Мой ответ: ищите работу в интернете удаленно. Но это мой ответ, он не всем подходит. Возможно, вам не нравится сидеть в интернете все время целыми днями. Так. При делегировании самый сложный вопрос в том, как подобрать человека с набором характеристик, подходящих по конкретную должность. Я, как вариант, использую при собеседовании «Оксфордский тест анализа личности». Но не всегда люди, проходящие, подходящие как идеальные работники, приходятся мне по душе. Как вы считаете, лучше выбирать по результатам анализа или по личной симпатии? И может, вы, можете ли вы предложить какой-то другой тест на собеседование более эффективный? Заранее спасибо за ответ. <coughs> Интересный ответ. О, ответ, пардон. Интересный <coughs> вопрос. Я никогда не пользовалась тестами именно для приема на работу людей. Я спрашивала: знаете, когда ты меня, я пришла устраиваться на одну из своих первых работ. И у меня был чудесный директор Юрий Давидович Рубинчик. Большой привет, если вы меня слышите, видите. И он меня спросил: Аня, можешь? И я сказала: могу. И это было лучшее, наверное, собеседование в моей жизни самая, самая короткая и самая эффективная. И точно так же я и спрашиваю своих будущих сотрудников: можешь, могу. Если можешь, то покажи и докажи, что ты можешь, на что ты способен. И испытательный срок именно поэтому в нашей компании три месяца. Покажи, что ты за эти три месяца сделаешь. Безусловно, тут и симпатия имеет место быть. То есть какому человеку у вас больше лежит душа. Наверное, и тесты это хорошее дело. Берите человека, дайте ему испытательный срок, и дальше вы уже там поймете. Ну вот испытательный срок месяц это ни о чем, на мой взгляд. Три месяца, вот более не менее. Еще один чудесный вопрос. Аня, подскажи, как развиваются твои сотрудники? Сама вкладываешь в них, приглашаешь экспертов и так и так. И не то, чтобы я вкладываю, у нас принято в нашей компании так, что вот, например, человек увидел какой-то тренинг, который он считает, что он ему нужен. Приходит и говорит, Аня, я хочу на этот тренинг. Я смотрю и говорю, окей, там, какие, что ты получишь от этого тренинга. Я получу вот это, это. Я буду пользоваться этим и этим. И, кстати, по этому поводу принимаю решение не только я, еще Ирина, мой компаньон, она больше занимается управлением компании, можно так сказать, потому что я больше в творчество ухожу, а она именно занимается вопросами управления. Вот, например, прямо в этот конкретный момент у меня опять человек сейчас находится в Риме на тренинге, который был интересен вот именно этим людям. И здорово, и классно они там получают информацию, у них очень много инсайтов, они заодно там провели совещание, вот и мы выходили в онлайн и обсуждали работу. Это очень здорово! То есть они там прямо сразу загорелись на месте, прямо сразу приняли решение. Очень много идей, ну, то есть очень классная штука, очень классное вложение, которое точно даст свои результаты, абсолютно точно, я уверена. Вот Мне с одной стороны хотелось туда поехать, с другой стороны я очень устала от поездок. вот. И с третьей стороны, ну, мне этот тренинг, положа руку на сердце, не очень был интересен. А им, вот, пожалуйста, супер, они получили море удовольствия от этого. Что еще по этому поводу я хотела сказать, ну вот. экспертов приглашаю. То есть если я... мне нужно решить какой-то вопрос непродолжительного плана, да, например, мне нужно получить консультацию какую-то единоразовый ответ получить, конечно, я обращаюсь к консультантам и специалистам и это довольно серьезные люди. Так, но знаете вот в этом вопросе я вижу еще такое, вот сама вкладываешь их. Например, взять человека, взять какого-то менеджера и сказать, там, Наташа, тебе нужно поехать вот туда и этому научиться. Такого я не припомню. Ну, ни я за собой, ни Ира такого не говорила никогда. То есть все по инициативе сотрудников. И это вот важно брать таких сотрудников, которые хотят развиваться. Так, как поддерживать себя в потоке своего хобби постоянно? Какие есть упражнения для этого? Тоже очень интересный вопрос. Смотрите, а, а, вот у меня есть приятель, <философ> он философ, кандидат философских наук, очень серьезный человек, который сказал, что очень важно задавать вопрос, зачем. Да, если там техники, люди с техническим складом ума э, задают себе вопрос, как, то гуманитарии или там философы задают вопрос, зачем. Вот и у меня в связи с этим такой вопрос. Зачем себя поддерживать в потоке своего хобби постоянно? Если вам сегодня хочется рисовать, а завтра писать то зачем вам сегодня вот заставлять себя продолжать рисовать, если вы это расхотели? жизнь вы поймите, что вас никто ни в чем не ограничивает. И если у вас закончилась одна любовь и началась другая какой-то деятельности, то почему нет? что вам может или должно помешать развивать себя в другой деятельности? возможно я неправильно поняла этот вопрос, возможно, но ну вот, как-то так. Я против насилия над собой. Вот. Я против насилия вообще над всеми, а над собой в частности. У нас, знаете, люди, вот, которые любят помогать другим, очень часто насилуют себя. 99% людей просто себя насилуют, заставляют делать что-то вот через силу. Я должен. Вот Позвольте себе жить, как хочу, а не как должен. И тогда перед вами откроются абсолютно все двери. От Дианы вопрос «Как понять, что проект твой? Что стоит начать?» «Как понять, что проект твой? Это когда ты начинаешь делать маленькие шаги, и у тебя получается». Вот тут можно сказать, что это проект твой. А начать, ну, первые шаги делать, начать и если получается, то он твой. Как быть, когда не хочешь открывать собственный бизнес, а хочешь работать с классной командой над интересными тебе вещами? Получается, ты зависишь от обстоятельств, от а других людей, сможешь ли найти такую работу, возьмут ли на должность, на какую хочешь и так далее. Наталья тоже классный вопрос. Значит, первый ответ. Приходите на автора жизни, и вы поймете, что тогда появится у вас и команда, и интересные вещи, и, и так далее и тому подобное. Не хотите открывать собственный бизнес, не открывайте. Ищите до тех пор, пока не найдете такую команду, в которой вы будете получать удовольствие. Это реально. Это как найти черт своего человека. Я считаю, что выйти замуж за бизнес, это, пожалуй, даже серьезнее, чем выйти замуж за просто человека, с которым вы будете жить. Потому что ну, тут гораздо больше вещей включается. И приходите на автора жизни, и вы получите многие ответы на вопросы. Что, если занимаешься любимым хобби, и хочется, чтобы это приносило доход, но не выходит? И потихоньку начинают опускаться руки и закрадываются мысли, о а мое ли это вообще? Смотрите, если вы занимаетесь любимым хобби, но вам это не приносит доход, значит вы как-то не так его монетизируете. То есть если самодеятельность вам приносит удовольствие, то попробуйте другие способы монетизации. Их огромное множество. Ну вот просто вот реально каждый бизнес можно сделать так, всяк по-другому, при помощи других людей, при помощи технологий и так далее и тому подобное. Ищите другие способы монетизации». Тут не, дело не в том, чем вы заняты, а в том, как вы это реализуете, как вы это монетизируете. «Как раскрутить и монетизировать кружок по дополнительному образованию в детском саду, если только за счет родителей не хочется?». Детки остаются в танцевально-гимнастическом кружке даже после ухода из детского сада. Большая часть денег заседает в бюджете госучреждения, а свою площадку в аренду не потяну. И основная масса деток занимается в детском саду из удобства для родителей». Чудесный прям вопрос, прям аж на слезу вышибает. Знаете, мой один из первых таких серьезных бизнесов, это была школа для беременных и школа раннего развития детей офлайн. Вот, Это было очень много лет назад. И я прекрасно вас понимаю, о чем вы говорите. Знаете, есть такая штука, называется гранты. Гранты. Сейчас очень распространено «краундфаундинг». Вот... Наташа занят. Вот почитайте об этом и ну, поразмыслите, возьмите консультации, возможно, у людей, которые пишут гранты которые могут вам помочь эти гранты получить сделаешь что-нибудь с этим вот. и и тоже возможно вы под вашу деятельность сможете найти деньги ну, это как добровольные пожертвования от других людей возможно вы сможете при помощи этих вещей, открыть уже там частным образом бизнес этот. Прекрасно понимаю, о чем говорю. Расскажу вам историю про себя. Тогда сушили мозги, думали, как раскручивать наш этот бизнес. Снится мне сон. вот Я вот не помню только, что раньше было. То ли я попала, я, наверное, попала сначала на конференцию у нас в Одессе которая была посвящена тому, что выделяются деньги грант не помню то ли городской то ли там какой-то всеукраинский повторюсь это было чуть ли не 20 лет назад значит о том что объявляется конкурс среди общественных организаций на то какой деятельностью они хотят заниматься как помогать обществу. И выделяются на, на это деньги. Я совершенно без каких-то там знакомств. Вот это, знаете, к вопросу о том, что все нужно делать через знакомство, все это давно подделено, и так далее, и тому подобное. Вот, знаете, верьте в свои силы. И если у вас есть уверенность в том, что вы делаете, Вселенная начинает вам помогать. Снится мне сон. Еду я по дороге. и висит плакат такой большой, значит, женщина с грудью и с малышом, и вот она его кормит и что-то про грудное вскармливание. <laughs> я просыпаюсь, звоню своей тогда компаньону и говорю: Наташа, говорю, я знаю на какую тему мы будем писать грант. И говорю на тему грудного вскармливания. Пропаганда грудного вскармливания в Одессе. И мы выиграли тогда самое большое... первое место получили. Вот и Правда, там реализация этих денег ⁇ это была достаточно такая трудоемкая вещь, там отчеты нужны были. Там. Ну, понятное дело, это государственные деньги, просто так их не потратишь, куда хочешь. Но мы здорово справились с этой работой, и эта школа работает, и пропагандой грудного вскармливания занимается. Ну, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Слушала вчера Валентина Ковалева по поводу своего предназначения. Что ты будешь делать, если не надо работать? И тут я зависла. Я не знаю, как себя услышать. Тоже классный вопрос и грустный на самом деле. Знаете, сейчас в последнее время ходит среди эзотериков такая вот, такой термин, что большинство людей находятся во сне, большинство людей спят. И я, к сожалению, с этим термином согласна. Вот если вы не знаете, чем вы будете заниматься, если вам не нужно будет работать, то значит вы находитесь в сне. В сне. Просите Вселенную показать помочь вам пробудиться, да? показать вам, чем бы вам хотелось заниматься. Задавайте себе этот вопрос до тех пор, пока вы не найдете на него ответ. Если у вас насколько не получилось на него ответить, значит, задавайте его до тех пор, пока вы не поймете. Ходите на марафоны, ходите на бесплатные марафоны, слушайте разных спикеров. Вам нравится Ковалев, слушайте Ковалева, я не знаю, кто это такой, если что. То есть, ну... То есть пытайтесь услышать чуть-чуть больше, чем, чем, сейчас вот, чем сейчас вы слышите. Очень круто, что вы об этом уже задумали, что вы не знаете ответа на этот вопрос, и вы ищете на него ответ. Это уже шаг к тому, чтобы вы услышали себя. Это очень важно. Так. Простите меня еще раз, зачитаю ваши комментарии по поводу того, что эфир начался-не начался. Я опять перепутала киевское и московское время. Я больше так не буду. Найму специального менеджера Наташи Нафель, которая будет следить за эфирами за временем. Так, как справиться со страхом, что наймешь сотрудников, а оборота не будет, и не будет им полной занятости, и не с чего будет им платить. Все время эта мысль преследует. Но ну, правильная мысль, то есть мысль ответственного человека, еще раз говорю, минимальными вложениями, минимальными тестами попробуйте. Да? Если на маленьком каком-то кусочке получается, значит постепенно увеличивайте, и получится у вас. Ну, будете понимать, куда вам идти. Вот это именно то, о чем я сказала в начале эфира. Сразу бухивать большие суммы денег и не знать, пойдет оно или не пойдет, это, это гораздо большая ошибка, чем начинать без денег или с маленькими деньгами. Особенно, вот если любители. Сейчас я куплю франшизу, возьму кредит в банке, и потом мне, это... мне обещали, что мне эта франшиза будет давать такой-то доход. Нет. Ну, то есть, если у вас нету опыта, в этой работе то может быть по всякому поэтому получите сначала хоть какой-то опыт какой хороший вопрос доброе утро подскажите пожалуйста а черная пятница в этом году не будет у вас на марафонах а будет мы еще не знаем как мы это сделаем но точно будет. Как монетизировать хендмейд изделия? Очень надеюсь на запись, так просто Посмотрите, смогу только ночью. Как монетизировать хендмейд изделия? Берете вот этот вот свой вопрос, заходите в строчку Google и набираете, как монетизировать хендмейд изделия, и вам выйдет приблизительно 100-500 ссылок, даже больше, наверное, 100-500 миллионов ссылок. Читайте, и то, что вам нравится, начинайте воплощать. Есть огромное количество площадок из-за границы, в том числе, на которых можно продавать свои хендмейт-изделия. Примерно так. Скажите, бывает такой тип людей, кто не способен придумать и развить свое дело. Они могут только как исполнители работать. И что таким людям делать, если на дядю надоело работать? Вот смотрите, тут единство и борьба противоположностей. Безусловно, есть такие люди, которые не могут придумать и развить свое дело. Безусловно, если этот человек отдает себе отчет, что я никогда не придумаю, каким делом я хочу заниматься, то сделайте все для того, чтобы обеспечить себя пассивным доходом. Есть всякие истории страхового как страховки, типа как вот. Положить деньги на депозит, я забыла этот термин, как это называется. Я пользуюсь этими вещами, но я забыла, как это называется. Обеспечьте свое будущее. Например, я хочу получать пенсию там. Ну, есть калькулятор, как это просчитывать. «Через 20 лет или через 25 я хочу получать ежемесячно вот там сумму там, 10 тысяч, условно». Да, я сейчас не о валютах не говорю никаких, ни, ни о чем 10 там, или 100 или тысячу, неважно. И вам говорят, сколько денег в месяц вам необходимо вкладывать для того, чтобы потом получать по на такую вот пенсию. Вы можете воспользоваться разными программами, вы можете воспользоваться разными фирмами и так далее и тому подобное. вот. И, ну, и тогда вы понимаете, что вам нужно условно поработать 10 лет на дядю для того, чтобы потом ни бизнес не открывать, ничего не делать и спокойно там себе жить вот. В свое удовольствие, путешествовать, как делают люди. Это очень, вот это страхование очень распространено за границей. Вот эти вот пенсионеры немецкие, которые ездят, потом путешествуют по всему миру, они пользуются именно этими программами. Поизучайте. Ну и опять-таки, другие есть способы. Кто-то там недвижимость покупает, и издает ее, то есть разные есть способы. Я еще, кстати, ну, против того, чтобы хранить яйца в одной корзине, да. Поэтому, пожалуйста, разными способами пользуйтесь. Это если вы отдаете себе в этом отчет. Очень, кстати, трезвая идея и очень правдивая, вот честная, знаете, по отношению к себе. Когда я понимаю, что придет тот момент, когда я не захочу работать на дядю, свою фирму я открывать тоже не собираюсь. Подумаю-ка я над тем, как мне организовать именно пассивный доход. Когда успевать и обучать молодых сотрудников и отдыхать а, делегируйте отдых можно оставить себе а обучать молодых сотрудников делегируйте тому кто хочет а, кто хочет обучать ваших сотрудников так, что при покупке автора жизни а, а, блин, все, я поняла, что это не вопрос. Хорошо. Сейчас, секунду, мне тут цу выдали. Я знаю. У тебя низкий уровень заряда аккумулятора. Так, как находить лидеров и объединять в свою команду? Я подозреваю, что это вопрос от МЛМ организации. Слушайте, если у вас будут одни лидеры, то кто у вас тогда будет работать? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я никогда не была в этом МЛМ бизнесе. Это не мое. Ну, просто я просто это не мое. Вот так вот скажем. Я знаю множество людей, которые добились в этом успеха. Вообще, прямо такие истории. Меня когда-то приглашали Вейвон. Я выступала, проводила такие мини-тренинги для них. Я такие истории вообще услышала, когда девочки там, из очень малообеспеченных семей, которые там живут жили когда-то в деревне какой-то. Вот они там познакомились с Эйвоном и начали ходить по соседям продавать там эту тушь и там помаду, да. И через какое-то время они выросли и у них образовалась большая команда. Они рассказывали там, что им приходилось делать, ездить там чуть ли не пешком ходить в другие там села, деревни. И в итоге вот она там за несколько лет она выросла небольшая команда она уже четыре раза уезжала с общего собрания в Киеве на своем автомобиле то есть четыре года подряд она выигрывала автомобиль за продажи здорово вообще круто огонь я прямо преклоняюсь перед такими людьми я так не могу как искать таких людей я не знаю я знаю только я умею находить людей под конкретные задачи у меня есть задача продвинуть там например Заболтались мы с вами уже час прошел. Так вот, у меня есть конкретная задача, да, мне там нужно продвинуть, например, себя там условно в Инстаграм. Значит, я нанимаю человека, который в этом понимает, как это сделать. И он у меня работает в итоге, да. А вот как искать лидеров, которые будут лидировать, не знаю. Ну. Опять-таки, я точно знаю, что в этих компаниях есть тренинги свои. И там обучают, как набирать лидеров, как удерживать, как их мотивировать и так далее и тому подобное. Точно знаю, что там это есть. Вот, Обращайтесь к своим кураторам. Как-то так. Как провести диагностику дела, которым занимаешься твое или навязанное обществом, обстоятельствами или родственниками? Как правильно делегировать что-либо? Разные вопросы? Смотрите, я за то, чтобы заниматься тем, что любишь. Если как провести диагностику дела, которым занимаешься, твое или навязанное обществом? Если вы получаете от этого удовольствие, если вы это будете делать,. Даже в том случае, если вам не будут платить за это деньги, ну так как я, да, я все равно буду языком молоть условно, если даже денег мне это не будет приносить. Ну это такая моя природа. Если вы этим будете заниматься, даже если вы с этого ничего не будете иметь, значит это ваше. Как правильно делегировать что-либо? Ищите таких людей, которые хотят... Делать это даже если вы им это не будете платить. По поводу домработницы я давно когда-то обещала, да, что я расскажу, как я искала человека, который там будет убирать одна, вторая, третья, ну все что-то не, что не то. И я тогда самым главным критерием поставила любить убирать. Вот знаете, есть люди, которые обожают наводить порядок, обожают вот именно вот ходить и вот раскладывать. Вот. И сразу все получилось. Так, вот ищите таких людей. Нравится человеку делать то, что не нравится вам? Вот пусть он и делает. Платите ему за это деньги. Вы сэкономите нервы, здоровье, время. У вас будет хорошее настроение. Это выгода. Вы больше заработаете от этого. Вот когда я говорю, что делегируйте то, что вы не любите делать. И вы тогда больше заработаете. Вы в этом убедитесь очень быстро. Так, тут у меня был вопрос про Черную Пятницу. Я скажу пока об акции, которая у нас действует. Что при покупке первого автора жизни и при покупке второго автора жизни вы получаете мой марафон Покори свою мечту в записи, который я уже не провожу и проводить не буду. Вы его сможете получить в подарок. Купить до конца декабря вы можете эти два марафона автор жизни, автор жизни 2. И... Но пройти тогда, когда вам удобно. Вот, то есть, вот как-то так. Как найти понять свое дело? Еще раз повторюсь: во-первых, у меня есть марафон, который называется Ключ к себе. И во-вторых, подумайте, чем бы вы занимались, если бы даже вам не платили деньги. Вот тогда это ваше. Какие три самые важные составляющие нужны для того, чтобы успешно монетизировать свое хобби? Стоит ли обучаться у профессионалов для того, чтобы развить свои навыки в хобби, или если это твое, то все придет и самостоятельно. Благодарю. Начну с конца. У профессионалов обучаться стоит. Стоит все время совершенствовать свои знания. Приходят новые технологии, даже если вы рукодельничаете, все равно... Приходят какие-то инструменты новые, в психологии появляются новые технологии, где угодно. Поэтому я за то, чтобы учиться и развиваться. Вот. И три самые важные составляющие для того, чтобы успешно монетизировать свое хобби. Ну, первое найти площадки разные, да, где вы можете быть представленными. Они должны быть легко доступными у них, о них должна быть хорошо подана информация о ваших изделиях, да? Я это я имею в виду цена должна быть написана не вот это вот ответила в личку это вообще ужас. То есть если вы знаете как если ходят слухи, давайте так, что в Инстаграм нельзя писать стоимость вашей продукции, потому что это считается прямая продажа, и ну, вам вас за это могут наказать там налоговую, ну что-то такое. Если это правда, и если вы не хотите это делать, значит представляйте свою продукцию на той площадке, на которой это делать можно. Вот я за это. Будьте максимально открытыми. А вот это вот ответила в личку, вот хуже этого я честно говоря, в маркетинге вообще даже не знаю. Должно быть полное описание ваше. То есть для человека, знаете, чем меньше телодвижения он будет делать для того, чтобы получить то, что представлено на картинке вами, тем больше вы получите покупателей, чем меньше ему нужно нажать кнопок. К сожалению, Instagram в этом плане не самая простая площадка, потому что нельзя размещать активные ссылки. Ну, ничего. Как-то так. Третью, наверное, я вам не назову. Ну и учить. Вот, учитесь, ходите на всякие разные форумы, ищите обучалки, как продвигаться, вот, ну, развиваться во всех сферах, и в профессиональном, и в продвижении. Технологии меняются, причем быстрее, чем мы можем даже себе представить. То, что я делала пять лет назад, начинала и то, что было эффективным, сейчас вообще не работает. Так, о, какой хороший вопрос! Как правильно гармонично отказывать попрошайкам на улице? Хочу иметь точную волшебную фразу, которая будет работать во благо. Зачем? Вот скажите мне. Самое главное, чтобы вы были уверены в том, что вы делаете внутри себя. То есть вы выбираете, как вы помогаете людям, которые нуждаются. И не сходите просто с этого пути. Просто вот делаете так, и все. То есть я для себя определила, каким организациям, каким людям, на что я помогаю. И когда мне пишут «Аня, помоги, дай денег», я не даю. Вот, ну, То есть вот так. Потому что у меня есть, кому помогать. У меня список целый. Я помогаю. Ну и попрошайка на улице. Это вообще очень часто люди, которые... Так. Часто мошенники. Есть такие люди... Если вы понимаете, что этот человек не мошенник, то понаблюдайте за ним и можете помогать, взять этого человека на свое обеспечение, если хотите помогать. А если не хотите, это ну, Просто вы можете ничего не говорить и не объяснять. Вы от этого хуже не станете, честно. Если он даже о вас плохо подумает, что вы жадная там или какая-то... Ну, это его проблема. Как принять, что кто-то рядом будет делать не все идеально? Как отпустить мегаконтроль, довериться, весь и развитие не будет? Прекрасный вопрос. Вот я говорю, такие вопросы просто огонь. Умные и глубокие, которые вот заставляют задуматься. Первое разрешите ошибаться себе. Вот и поймите, что совершая ошибки, вы получите другой результат, который поможет вам развиваться. В том числе и для, ну, для других людей. И контроль. Я уже говорила об этом там, в начале эфира. Обозначьте контроль. Начальный, конечный, несколько промежуточных, и тогда вы будете понимать, тогда можно будет откорректировать. Как избавиться от перфекционизма? Введу аккаунт магазина брендовых тоже классный вопрос. Вообще, вообще столько вопросов. Я бы хотела даже приз кому-то дать, но, честно, не знаю, кому больше. Хоть всем. Введу аккаунт магазина брендовых вещей постоянно удаляю публикации, потому что они мне перестают нравиться со временем. Топчусь на месте. Чудесный вопрос. Поймите, что с каждым днем вы будете становиться все лучше и лучше. Переживать о том, что раньше вы были хуже. Это не имеет никакого смысла. Это, знаете, как смотреть свой детский альбом с фотографиями и увидеть, что вы там, когда вам было три года, сидели на горшке и вас сфотографировали, и переживать по этому поводу. Вот э, точно так же по поводу своей работы. Вы имеете право раньше быть хуже, чем вы сейчас. И это здорово, и это очень круто. Просто становитесь лучше. Не стоит удалять. Ну, то есть вы уже там, э, конечно, смотрите сами удалять или не удалять. Но по поводу, как избавиться от перфекционизма... Во-первых, можно пойти на личную терапию к какому-то психологу. И я за то, что плохо сделанное лучше хорошо придуманного, чем не сделанного. То есть перфекционизм действительно очень сильно тормозит развитие. Поэтому, если вы испытываете с этим прямо проблему, то я рекомендую на терапию. Но ну, а то, что вам перестает нравиться со временем, это нормально. Так и должно быть. Как у вас устроена механика обучения через чаты? Я не поняла, честно говоря, вопрос. Обучение кого? Для того, чтобы понять, как устроена у меня механика, это сделать очень просто можно прийти на любой мой марафон на бесплатную часть и посмотреть. там настолько все прозрачно, что мне даже нечего добавить. А, так. О я дочитала ваши комментарии, сейчас я буду читать ваши вопросы, которые поступили мне. а он уже зарядился. Просто Как пережить синдром самозванца? Знаете, на эту тему я, по-моему, делала эфир когда-то. Есть несколько разных технологий. Надо спросил Оли, эфир на эту тему или нет. Если я не делала эфир на эту тему, то я, наверное, даже сделаю. Когда вы? Это, знаете, это граничит с перфекционизмом, конечно. И когда вы не доверяете самим себе. Научитесь доверять самим себе, и для этого есть определенные технологии. Ну, вот даже так. Есть... Как пережить? Прямо такой вопрос который за... прямо врасплох меня за... Как пережить синдром? Зачем его переживать? Смотрите, когда приходят такие вопросы «как пережить?», «как избавиться?», «как преодолеть?», вы поймите, что в этом вопросе кроется ваш ваше желание ну, убить себя. Это сильно громко сказано, да? Но причинить себе боль, вот это прямо в этом сквозит. Помните о том, что вы имеете право не знать все в том, что вы вещаете. Но в том, что, в том, что вы уверены, разрешите себе об этом говорить. Ну вот так. Я... Давайте мы этот вопрос оставим таким образом. Просто эта тема, знаете, ну вот, не за 5 секунд ответить. Если я еще не делала эфир на эту тему, то я его сделаю. А если у меня уже есть эфир, я вот просто не помню, я помню, что я об этом говорила, то тогда э, менеджер подскажет, где э, это посмотреть. Вот так, лесные, да? Mm -hmm. Так, как найти дело, которое приносит деньги и удовольствие? Я отвечал на этот вопрос уже. Вы рекомендуете отказаться от кредитных карт? Я рекомендую отказаться от кредитных карт. Вернее, не так. Вы можете их иметь, но старайтесь иметь на них положительный баланс. И есть страны, в которых это сделать практически невозможно. Вот у меня недавно девочка, участница марафона по расширению финансового сознания, написала очень интересную информацию про Англию. То есть там похожая ситуация, как и с Америкой, что без кредитной карты, без кредитной истории ты просто... Ну, такое ощущение, что тебя нет. Вот, поэтому там никак. А если это мы говорим о России, Украине, про Белоруссию не знаю, ничего не могу сказать, Туда рекомендую. «Можно оплачивать дорогие тренинги сегодня в полнолуние? Понятия не имею». Я не астролог, я далека от этого, поэтому ну, ничего не могу вам сказать. Ну, посоветуйте с астрологом», спросите. Не знаю. «Как вы нашли себе компаньона Ирина? Просто в кругу знакомых говорили о том, что хотите команду». А вы знаете, с Ириной у меня очень круто получилось. Ирина пришла ко мне на марафон, который сейчас называется «Матрица стройности», и, вернее, не так. Мы с Ириной познакомились еще на конференции в, ну, в, мы попали с ней на конференцию, и потом она еще попала на марафон матрицу стройности. То есть мы с ней вместе в этой теме были. У Ирины были наработки свои по психологии, похудения, и у меня были наработки по, по теме похудения. И мы вот это вот все объединили, и я увидела, насколько Ира понимает меня, вот я только рот открыла, она уже понимает, о чем я говорю. И я ей предложила, я ей сказала, «Ир, будешь мне, ну, можешь ли, хочешь ли ты мне помогать, да будешь ли ты мне помогать. В общем, я ее пригласила, она с радостью согласилась. И когда шел разговор о том, как нам расширяться, увеличиваться и так далее еще тогда мы понимали что это не будут большие деньги или возможно вообще денег не будет она была готова со мной идти по этому пути ну то есть или без денег или даже вкладывая свои поэтому вот так вот я ее и нашла ну а то что я хотела команду я это сразу поним... я знаете я вот изначально то что у меня есть сейчас я то я знала Наверное, с детства, что у меня будет так, что у меня будет большая компания, что она будет международная, что у меня будет много сотрудников. Мы сейчас только начали развиваться еще. Усчешется. Ну, Но я за рулем. Так, как закрыть финансовые дыры и не ущемлять свои потребности? Ну, посчитайте свой, свой бюджет, посчитайте свои расходы, подумайте, где вы можете Расходовать чуть-чуть меньше. Уделяйте э, время и внимание больше своему развитию. То есть это учитесь, вкладывайте в себя. То есть это вот, знаете, вот чем меньше доход, тем э, больше нужно вкладывать именно в свое развитие, инвестировать именно в свое образование. Тогда вы со временем будете точно зарабатывать больше. И э, что еще? Ну, приходите на марафон расширения финансового сознания, безусловно. И не ущемлять, вот самый главный вопрос, не ущемлять свои потребности, ищите больший доход. Ну, то есть только так, другого способа я не знаю. Но для того, чтобы больше зарабатывать, вкладывайте в свое развитие, в свое образование начала искать работу но организм сопротивляется начала болеть и я ваш организм прекрасно понимаю значит вы хотите вы ну вам нужно искать что-то другое как быть когда еще работаю в команде и получается что же завишу от случая и других людей найду это я отвечала уже на этот вопрос как масштабировать бизнес какой бизнес смотря какой бизнес так и масштабировать. Масштабировать бизнес можно разными способами. Ох, я уже даже не помню, в комарафоне я это рассказывала. Его можно масштабировать горизонтально, а его можно масштабировать вертикально. Вертикально масштабировать это значит, что делать новую линейку продукции, например. То есть много разных видов. Вот так. А горизонтально это открываться в больших местах большими масштабами смотря какой бизнес. Что значит «чуфыр-чуфыр»? <смех> Смотрите, если вы... сейчас будет очень короткий марафон по «корреслому мечту» или «исполнение желаний». Любое направленное действие приводит к задуманному результату. Если вы что-то делаете для чего-то, то Вселенная это считывает как команду к действию и любой чуфыр он приводит к реализации ваших желаний. Вот. Поэтому время от времени появляются вот эти вот... как Знаете, это как, как расслабление для психики. Понятное дело, что это не волшебство, это не магия, это чистая психология. Это когда, знаете, еще вот есть такое понятие, что нужно загадать желание и его отпустить. Вот этот вот чуфыр помогает расслабиться, помогает расслабиться уму, что вы сделали уже все для его воплощения, все еще чуть-чуть. Вот. Вы еще сделали чуфыр. Ну вот как-то так. Хотите, делайте, не хотите, не делайте, но оно работает. Вот что самое крутое: что все вот эти вот истории, они работают. Хороший вопрос. Почему после вашего и марафона я села в финансовую яму, постоянно какие-то раздоры, делала все по заданиям? Вы правда думаете, что мы с Леной в этом виноваты? Значит, вы, сделали... Значит, вы делаете что-то не так? Первое, вот такой вот мой ответ. И второе, следите за своими мыслями действиями и вы же поймите, что ответ у вселенной такой, что вселенная нам отдает деньгами, тогда это, знаете, это как знак, что мы делаем что-то правильно. То есть, если у вас идет что-то не так, значит вы делаете что-то не то. Ну и ответственность только ваша в этом вопросе, поэтому подумайте, что вы делаете не так. Я искренне готова вам помочь в этом, но когда вопрос стоит так, что я была на вашем марафоне с Леной, поэтому у меня все превратилось в тыкву. Это, это некорректный вопрос, скажем так. «Как вы относитесь к сетевому бизнесу?» Я уже ответила. Я не умею этим заниматься, и поэтому приблизительно никак. – Еще вопрос, как наши сотрудники международные юридически оформлены? – Как наши сотрудники оформлены юридически? Есть ну, у нас различные предприятия, которые, между которыми ä, есть различные договора. Сотрудники оформлены в той стране, в которой они проживают. Ну, вот как-то так. О, а спасибо большое. Про горизонтальную и вертикальную марафонную по финансовому сознанию. Спасибо. Да, бывает такое, что я забываю, в каком марафоне я это говорю. Я всю жизнь учусь, столько красных дипломов и различных сертификатов, и бизнеса так и нет. Так учиться ж это ж еще не все. Смотрите, можно знать, а можно применять свои знания. То есть вы узнали, отлично, поставили галочку. А теперь возьмите и воплотите это в жизнь. Это следующий шаг. Запись эфира будет. Дорогие друзья, я благодарю вас за глубокие. И умные, и качественные вопросы. Так, вот очень хороший вопрос, еще один. Скажите, пожалуйста, я читала очень много книг, я пишу очень неплохо, но говорить не умею. Мне не хватает слов. Такое чувство, что память блокируется на все нужные слова. Как разблокироваться? Зачем? пишите если у вас письменной речи все в порядке станьте известным популярным классным крутым писателем вам не нужно для этого выходить в прямые эфиры правда вот я желаю прямо вам развития в этом вопросе все дорогие зрители я благодарю вас за вопросы и до скорых встреч! По поводу прямых эфиров. Я хочу вам сказать, что я их выпускаю тогда, когда у меня есть на это отклик. Я понимаю, что было бы хорошо их выпускать регулярно, но нет. Делаю тогда, когда у меня есть настроение, вдохновение, я хочу с вами поделиться. Тогда, когда не могу этого не делать. Я еще раз вам напоминаю, что до конца декабря вы можете приобрести «Автор жизни-1», «Автор жизни-2» и получить марафон «Покори свою мечту» в записи, в подарок. Покупайте до конца декабря и можете проходить в любое время. В любом случае, я рекомендую проходить, начинать мои марафоны с марафона «Автор жизни». Вы получаете старт. Ответ на очень многие вопросы, которые у вас просто отвалятся, и жизнь поменяется качественно, и вы вот начнете просыпаться. Это то, о чем я тоже говорила в начале эфира. Всего вам хорошего и до скорых встреч. Пока. Так, сейчас я тебе щелкну.